Каждый человек, независимо от варны, способен к просветлению, и даже самая высокодуховная душа, воплощенная на земле, обретает кастовость. Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присержнюк. Это последнее видео из трилогии варны и касты в йоге. И в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим известных йогинов из варны созидания и варны познания. Начнем с вами с варны созидания тибетская йога. Просветленных учителей из людей четвертой касты из варны созидания было очень тяжело найти. Видимо, духовное развитие на таких высоких уровнях для этих людей из этой варны требует полного отказа от мирских благ и, возможно, лишь в условиях полной изоляции. Однако, просматривая известных йогинов Тибета, были с удивлением обнаружены фотографии некоторых мастеров йоги высокой четвертой касты и даже просветленных. Вот некоторые из них. Сагьял Лерап -ли Лингпа. Тагден Амтрин Оба ягина, просветленные учителя, средние кольца которых имеют ярко-зеленый свет, указывая на принадлежность к созидания – весям или вайшу. Верхнее кольцо имеет белое свечение, характерное для людей четвертой касты. На сегодняшний день некоторые переводчики вед, полагаясь на неспособность большинства людей, Использовать тонкополевое видение представляются и, возможно, себя даже считают очень высокодуховными личностями. В реальности же находясь максимум на уровне второй касты. Примером для этого служат некоторые школы так называемой родноверческой традиции на территории России и Украины. Лидеры этих общин из-за ограничения своего миропонимания второй кастой передают искаженные знания, вводящие адептов их школ в полное невежество или, что еще ужаснее, навязывают отказ от чувственного мироощущения в пользу интеллектуального здравомыслия, планирования реальности или тому подобных техник. К сожалению, все техники, идущие не от чувственного сердечного мироощущения, закрывают сердечный центр и тем самым приводят к одержимости, то есть разворачивая людей от света к темной варне. Давайте перейдем теперь к такой интересной теме, как тибетские Далай-ламы. Это тоже варна созидание. Отдельно заслуживает нашего рассмотрения линии приемлемости тибетских Далай-лам. По традиции, Далай-лама — это воплощение бодхисатвы Авалакатишвара в теле человека. В махаянском буддизме Бадхисатвой называют просветленного, откажавшегося уходить в нирвану с целью спасения всех живых существ. С использованием полевого видения можно пролить свет на такие, с первого взгляда не совсем логично объяснимые понятия, как Бодхисатва, нирвана и Далай-лама в тибетской традиции. Даже самая высокодуховная душа, воплощенная на Земле, обретает кастовость. Из-за довольно известных энергетических причин Земля не может воплотить душу в материальном теле человека выше третьей касты. То есть переход в четвертую касту с последующим просветлением необходимо осуществлять человеку самостоятельно в течение жизни. Описание перехода из касты по касте – и просветление изобилует биография каждого из выше и ниже, наверное, рассмотренных егинов. После просветления человек из варны созидания выходит за пределы нашей галактики и возвращается в свой родной галактический логос. Это обычно и называют нирваной. Он уже не может помогать или каким-то понятным образом контактировать со своими низкокастовыми родственниками по варне на планете Земля. Таким образом, бадхисатва это тот человек, который воплощаясь на земле третьей кастой, остается на уровне третьей или четвертой касты, не просветляясь, то есть не прорывая пузырь индивидуальной души. Таким образом, бадхисатва всегда остается в поле нашей галактики, имея возможность постоянно воплощаться и тем самым передавать знания людям своей варны. При поиске воплощенного бадхисатвы а в то есть будущего Далай-ламы, задача тибетских лам очень проста. Надо всего лишь найти ребенка третьей касты. Сделать это несложно, так как люди третьей касты очень редки, в пределах несколько тысяч на весь мир. И возможно лишь единицы среди новорожденных на территории Тибета. Нахождение бодхисатвы возможно, однако, лишь при наличии способности к тонкополевому видению. И, к моему большому сожалению, подробное описание многодневного современного ритуала поиска Далай-ламы в тибетском буддизме однозначно указывает на неспособность его адептов к видению души человека. Далай-лама 14, Далай-лама 13. Во времена Далай-ламы XII еще не было фотографии, и поэтому невозможно было продиагностировать его душу. На обоих фото мы видим, что нижнее кольцо души образовано двумя вихрями, как у всех представителей не из контроля. Среднее кольцо ярко-зеленого цвета указывает на принадлежность к варне созидания – Весем или вайшу. Верхнее кольцо имеет золотое свечение характерные для людей третьей касты. Друзья, давайте перейдем с вами к варне познания, представленное на примере индийской йоги. Варна познания в йогической традиции представлена двумя индивидуами Кришнанандой и Пхактиведантой вами Прабхупадой. На фото Кришнананды со своей приученной к вегетарианству львицей. На фото просветленного Кришнананды можно видеть нижнее двухвихревое кольцо души Хара, Среднее кольцо щеро синего цвета, показывающее его принадлежность к варне познания. И верхнее белое кольцо четвертой касты. На следующем фото вы видите Практивиданту вами Прабхупаду, где помимо нижнего двухвихреннего кольца, среднего кольца ярко-синего света и верхнего белого кольца, то есть четвертой касты, можно наблюдать колоссальную душевную боль, очерняющую его душу. Душа при этом не ширится, а черственно стягивается. Обычно про таких людей говорят с камнем на сердце. Видимо, его интеллектуальное развитие стало помехой чувствованию мира и постепенно уводило его от просветления к темной варне. Этот человек, вне всякого сомнения, умнейший человек, к сожалению, одержим демоном. Адепты его школы должны быть очень аккуратны и бдительны, дабы не повторить ошибки своего наставника. Как было указано выше, фотографий высокодуховных людей из варных познания и созидания в свободном доступе слишком мало. Приведенные фото – лишь иллюстрация того, что варновая принадлежность есть первая причина наших стремлений души. Каждый человек, независимо от варны, способен, Просветлению и благодаря знанию своей души может найти себе правильного учителя на пути к духу. Однако, друзья, будьте осторожны. С интеллектуальными играми вроде здравомыслия или корректировки реальности ведь мы заметили на последних фото, что даже люди высокой касты могут быть подвержены к очерствению сердца, что приводит к одержимости и сворачиванию от светлого пути в сторону варной разрушения. Нам всем Вселенная приготовила отличный плацдарм для развития не только нашей души, но и усиления нашего духа. Мы можем либо воспользоваться этим, либо же устремиться в опустошенность по пути желаний и интеллектуальных разглагольствований. Друзья, практикуйте йогу чести, вы реализуете свой потенциал, поступайте по совести. И живите честью.